Римочка, привет! Делай запрос на участие в эфире, ребята. Я сегодня хочу вам вас познакомить с новым спикером. Но ну, я думаю, что вы ее знаете, наверное, лучше, чем меня даже. Мы с Римой познакомились на Автополстаре. Привет, привет.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 глобальный подход? Расскажи, пожалуйста. В практиках по очистке организма я, собственно, ну, я со студенчества познакомилась с Ольбрегом, и если мне сейчас уже, даже не знаю, говорить ли возраст или нет, в общем, если сейчас мне уже достаточно много, когда принимают пионеры после определенного определенной выслуги лет, то я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 и плюс еще с депривацией сна, это мне вот только в ноябре стало знакомо. И я практиковала в течение года много раз, но то, что я получила на марафоне у тебя, Света, я даже не знаю, но это было просто на одном дыхании, Светочка. Это было так легко и так мягко, деликатно, интересно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 У меня было uh, такое неожиданное расставание с супругом, болезненное, друзья. <связывая> Интересная сегодня такая какая-то, очень эмоциональная. И uh, я не знала, у меня не было вообще стимула жить, у меня не было, uh, вот как бы потеряны были все ориентиры. Вот. И полгода я сидела и была в черной депрессии. Как только я ходила куда-то устраиваться, и меня, за, мне задавали вопрос о семейной жизни, замужем ли я, я тут же плакала. <с> и это было ужасно. Я не могла никуда устроиться, потому что как только этот вопрос нужно было ответить, либо что-то касалось немного семьи, я тут же вот впадала вот в такой сцене, как сейчас, очень эмоциональная. Вот. И в общем меня потом подруга из Волгограда, из Волжского, я сама оттуда родом,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 Я сегодня на них лежала. Yeah. Yeah. А, так все. Ой, знаете, ищу гвозди. А сама поставила ноутбук на, как раз таки, на гвоздики чтобы вам показать. Мы второй раз пошла их искать.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 Не знаем, как Рима будет в городе или нет, либо она уже у нас будет в другой стране, но планируем, если что, на зимние каникулы сделать тоже какую-нибудь встречу, какой-нибудь сад ретрит, ретрит вот, как раз вот в этом вот курортном городке. Послезавтра все сложится. Будет известно, пустят ли меня куда-нибудь и нужно ли будет ехать. Будет посмотрим. в любом случае замечательно.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 В клубе там вообще. У нас что, 500 рублей в клубе, да, Светочка, ежемесячная? Да, у нас такая чисто абонентская оплата небольшая. Понятно, что это и на технические какие-то. Ну, об этом мы не будем говорить. В общем, да, 500 рублей в месяц. Я да. думаю, что это для всех посильно. Это Конечно. в ресторане чашка кофе, по-моему. Маленькая, да, маленький обмен энергией. Да, и какой-то сухой кроссов. Да. <с1> <с0> <с0> <с0> Всем пока-пока, дорогие Рада была всех видеть, спасибо Все, Всего доброго, всех обнимаю, ребят